еще не вытекает полноценная новая реальность ну, тем не менее, то есть мы точку поставили мы не подтягиваем, мы не подтягиваем а, а просто мы в этой позиции смотря назад, мы, начинаем, мы видим все по-другому потому что у нас другой алгоритм говорит у нас есть точка опорная здесь уже откуда она взялась? <с blacks> э эта точка опорная, ну если мое мнение интересно что опорная точка это находится вообще вне вне темпоральности Отлично, хрен с ней, где она находится. Если мы ее взяли, здесь, она нигде. То есть она нигде, случае, вот это самое интересное. Вы ее предъявляете, она есть, утверждаете вы. Нет, нет. Есть набор. Я так сначала услышал, что новой реальности нет. Точка так, нет. Нет. нет. А теперь Минуточку. Есть. Точка есть. Но вокруг этой точки еще нужно развернуть э, сферу методов, модель, подходов. Есть. Точка всегда есть. Вот <связан> она всегда есть в любое вообще. Спасите, иначе бы мы уже перестали в мысли. Смотрите, можно я это вмешаюсь в вашу дискуссию, потому что мне кажется, что здесь так сказать, ключевой момент такой, что все говорят о реальности, новая, старая, а в общем она остается чем-то таким вещью в себе, которую каждый понимает по-своему. Сейчас, секундочку. Вот я, значит не как математика, а как философ сказать. У меня была попытка, она продолжается, и я думаю, что она представляет интерес в нынешнем контексте, как-то вот э, понятие реальности э, структурировать. Мне кажется, что есть шесть, э, шесть способов э, бытия, э, шесть способов существования. Это признание, поддержка, восприятие, принятие, э, полагание и предположение. Вот когда получается что вот те, кто стоит на, на точке восприятия, да, ну вот Бехтле, да, империсты, есть, есть то, что мы воспринимаем. Что? Ну то есть империсты. Ну, это, это, это, это термин, как вот говорят, верующий, да? Ну, это термин, это термин сейчас, секундочку, термин веру, верующий, это термин не самого верующего, а это с, с сбоку, со стороны. Mm -hmm. То самый империст, он со стороны. Вот для Бехклю просто ничего не существует другого. И не, нельзя сказать, что он империст. Он просто вот, как бы, э, как бы для него вот эта вот э, позиция, которую я называю позицией восприятия, она остается как бы единственной. Mm -hmm. вот. А... Другая позиция, это позиция принятия, да? вот, ну, скажем, просто, вот, вот мы приняли закон, да, он работает, да, мы приняли какое-то решение, да, мир, мир изменился. Ну, да, это. нет, ну, не консенсус, я принял решение бросить курить, все, для меня уже мир изменился, потому что раньше я воспринимал говоря, это как какой-то источник мотивации. Да, я хочу сказать, что, что это, это тоже реальность, да. Вот. и э, на самом деле... А вот что это? Что мир? Изменения реалистов. Нет, нет, нет. мир, мир, было мир, было мир, было. мир. А, реальность. Там выключить-то можно? Так, а к так нет. Нет, разные, нет, нет, нет, да, есть разные реальности. Реальность курящего и реальность человека, который пришел курить, они разные. Uh -huh. Разные. Потому что у них разные... Они приняли разные решения. Uh -huh. Или один не принял решение, другой принял решение. Теперь, значит... Э, то, есть, то есть на самом деле, вот, yeah. вот я, я... Я, значит, э, как бы... Пытаюсь синтез какой-то выставить, да, вот э -э, в пирку Беркли, да, вот я воспринимаю, да, вот э -э, я в пустыне, я воспринимаю там э -э, голодный путник, воспринимаю э -э, там оазис, да, передо мной, но поскольку, поскольку я уже знаю, что в, в, в пустыне бывают миражи, да, я не принимаю это как реальность, хотя я вижу, да, вот своими глазами вижу, но не принимаю, да? то есть на самом деле, на самом деле вот вы, Значит, сейчас, да, сейчас, секундочку, я хочу сказать, что, что каждая из этих категорий, она обладает принципом дополнительности. Вот не, не так, как у Гегеля, там, противоположность, а дополнительность. В том смысле, что я не могу говорить о восприятии, не говоря о принятии. Если я перестаю принимать, то я, в конце концов, и разрушаю все восприятия. Если я понимаю, что это мираж, он, он и исчезает. То есть, то есть, на самом деле... И вот как это относится к нашей теме? Это относится к нашей теме таким образом, что... Фактически, вот, позиция Канта – это, это вот позиция, связанная с восприятием. Да? А позиция... ну это скорее деконструкция восприятия Канта. Ну, может быть, да. Он может... Показывает условия и возможности. Да, условия и возможности, но тем не менее, как, как бы реально то, что мы восприняли. Да? Нет, ну скорее он показывает, что то, что мы воспринимаем, это чистый фейк. Нет, нет, не чистый фейк, вот в смысле, что, что вещь в себе там какая-то существует? Да, так? да, да. Ну, не знаю, все-таки а все все-таки мы живем в мире, они, вещи в себе нас, нас как бы не, не очень колышут. Мы мотивированы миром, а не вещами в себе. То есть Весь... вы уже все антологизировали и как бы вы приняли мир это а, за я ничего не антологизировал. Вы И... антологизировали, вы только что сказали, что есть только мир, а реальности уже как бы нет, потому что она где-то там, позади мира. Нет, нет. это вас сказать. Такой ленивый бог, который удалился от дела, который... Нет, нет, нет. Я еще только одно понятие из шести объяснил, а вы уже хотите мне какой-то реализоваться писать. Что да. А как эти шесть в отношении к этой реальности? А что значит к этой реальности? Эта реальность, она вот дана шестью способами и поэтому в каждый способ он сложно а, должен... а вы когда видите эти шесть реальности вы в какой точке вы между ними переходите вы в какой-то трансформации вы задаете вопрос как бы о метантологии то есть нет, я, я, я сейчас Пога объясню не я сейчас объясню не я сейчас объясню не только я могу на любой момент если это неинтересно. На самом деле, это, это уже опубликовано, все, а я пошел немножко дальше. Значит, я связываю, связываю реальность, ну как бы вот как, как бы время да, у Хайдегера, я связываю это со временем. То есть э, категории признания и принятия они, э, признания и поддержки они относятся. К прошлому. Я не могу признать, скажем, произведение, которое еще не написано. Да? Признание всегда относится к прошлому. И вообще прошлое это то, что мы признаем. Вы можете признать, вы можете признать все не может. что? А, ну хорошо все Ну, вы можете, да, я не могу признать. Я потому что это будет такое. Как, как, как бы, как бы судьбы сказал, без объекта признания. Так сказать, я, я ничего ну, не понимаю. Двое знание да? безобъектное. Нет, ну хорошо, нет, ну, ну понимаете, есть. Все-таки все и в философии, и в математике мы отталкиваемся от какого-то повседневного языка. Мы его, может быть, уточняем, там, принимаем и так далее. Но в философии уж точно совершенно. Мы ну, не согласен с этим. Но <со> они ну, отталкиваются. Отталкиваются они от, от, от повседневности. Да, да, да, да. да, Понял. Ну, ина ина ина ина ина иначе просто нельзя было произнести ни одного слова, потому что мы произносим слова, которые имеют смысл именно в рамках речевой практики данного это как да. раз к теме новорациональности. Субстанциализация. Да, да. Так вот, вот, вот значит, когда мы говорим, что мы признаем какое-то произведение, да, вот мы признаем Десальского. Ну, я не вижу ни одного осмысленного контекста, когда бы я сказал, что я признаю что-то, чего вот ну, как-то с чего нет в каком-то смысле. Почему признание это что вы можете, вы можете работать с пустотой, вы можете работать с несуществованием, с отсутствием. Нет, Вся нет. восточная а цивилизация да, построена все, на, все, на... Можно, можно говоря, вопрос. Есть, да, да, всегда, вот Ваши модусы существования, они как бы фундированы через математические да, логики да, да, и да. вашу работу в математике. У нас же как бы вроде да, тема нет, такая. Нет, ну не совсем так. Я сказал я что... Я хотел бы, что вот здесь, мне кажется, что, что, что спор здесь как бы, ну, ну, естественно, люди привыкли, когда свою позицию оставить но здесь как бы нет, нет предмета спора, это, это разные вещи, понимаете, вот я могу сказать, что вот, вот картина, прекрасная картина, я в ней вижу то-то и то-то, а кто скажет, что нет, это просто, это просто кусок полотна, на котором какие-то краски. Например. ну Так вы тоже можете сказать, это называется обнуление, обнуление значения. Нет, ну понятно, но мне с этим значением не исведет. Ну, неважно. Поверьте, на, каждый, каждый разговор, каждое восприятие настолько многозначно, что придираться к словам, наверное, нет смысла. А вот... Но тем не менее, у вас есть возможность интерпретировать эти восприятия. Нет, ну я отвечаю на вопрос, как это к математике относится. Ну, мне кажется, что вот спор, да, спор Рассела и Кассера, это спор. Спор человека, который значит, гипостазирует принятие, да? вот, по, по Асову фактически математика это система предположений. Да? И совершенно неважно, имеют ли они какое-то отношение к тому, что э, кто-то там называет действительностью. Да? А э, у Кассера, он считает, что, что, эти, что эти математические э, аксиомы, они фундированы в реальном опыте и так или иначе э, э, с ним связаны. Но это тоже, это тоже верно, потому что э, э, я могу работать с вот этой системой предположений, да, но когда она становится реальностью, когда я принимаю, вот я принял аксиомы, да, Евклида, ну, мне скажут, что можно аксиомы принять, там, на самом деле они не противоречие друг другу, Значит, одна вкладывается в другую, то есть, на самом деле, вот, как бы, как бы стык, стыковка происходит на уровне принятия решения, вот я, если я принял, физик, да, я принял вот эту аксиоматику, как как то, что соответствует моему ну, именно не просто как человека, как физика. Да? Я становлюсь на эту позицию и работаю в этом контексте. А дальше, дальше все успехом решается. Да? Кто-то вот принял и получилось. Вот Ньютон да, принял математику как основу. Значит, а как почему это? не всегда получается? Вот, вот это основной вопрос. Это основной вопрос. Ну, во-первых, вообще не, не всегда получается, да, потому что мы плохо умеем. То есть плох, есть плох, некоторая умеем, которая сопротивляется, которая отбирает определенные решения, не дает нам улететь эти пустые фантастики, правильно? Нет. И идет я, я... некоторое сопротивление со стороны ремонта. Нет, ну вот при этом что то В нам негативно и да, через ну, сопротивление ну, нашему страну. Да, но, но тем не менее, тем не менее, да, сопротивление есть, да, но, но просто. Как, как мы я можем делить это? Я источник этого субсидения. Это Понимаете? главный вопрос. Да, я понимаю, да, да. Это главный вопрос, материя или дух, что первичное, что вторичное. Нет, я с этим не согласен. Просто мы говорим, когда вы ссылаетесь на какую-то реальность, вы все равно так или иначе что-то имеете в виду. Вы имеете в виду, ну, я не знаю, что вы имеете в виду, но что-то вы имеете в виду. И вот это что-то, оно э, вот, вкладывается в мою шести... То есть вы поглотили мира. все картины мира? Нет, я не поглотил. Я, предлагаю, я, я предлагаю язык просто. Нет, это понятно. Да. Нет, на этом языке можно сколько угодно Ну вот я, я просто пытаюсь объяснить противоречие, да, что есть, есть аспекты реальности, которые идеально подходят под логистику Рассела. Это реальность принятия. Там единственное, что важно, чтобы была внутренняя непротиворечивость, Ну да, да консистентность. Да. Угу. А, а, а, другое, а, другая, а другая реальность это реальность восприятия. Здесь, здесь мне важно, чтобы вот, ну можно, немножко, да, да, можно, можно сказать еще, что где здесь действие, да, действие да, как раз происходит между. Да? вот Я принял решение, фактически уже все, все действия тем самым. Записано, ну, да? Если я принял систему аксиом, то в ней уже все, всевозможные выводы имплицитно содержатся. Да, да, да. Поэтому, поэтому. Задача я... на самом деле эксплицитирования именно в тематике. Да. Потому вот... что мы когда что-то задаем, мы не видим до конца, ну, понятно, что мы задаем. Вот, вот этим, вот этим математикой и занимаемся. Да. Занимаемся эксплицированием, так, да, что то есть да. заложено вот в эти самые. А вот какие Это аксиомы движения теории? Да, да, да. Нет, ну вы говорите, откуда вот почему сопротивляется? Ну аксиомы же они, они вот. Интуитивно они произвольны, да? как я принял решение. Да? Ну, а, для а, кассира. Да, а психолог, а, а, а психолог могут, скажет, что это вы не просто так приняли решение, да. Это у вас атипов комплекс, это у вас воспитание, это влияние друзей, ну, да, это да, средства да. массовой информации. Вот. Поэтому здесь, здесь принципиальная обмиваренность. Потому что, как бы, ну не нет, нет, нет, тут, тут вот, э, шутся хорошо объяснять, он говорит, что вот есть мотивы, потому что есть мотивы для того, чтобы, когда, когда я говорю, что я принял решение, я нацелен на будущее, я нацелен на какую-то реализацию, да? а когда меня объясняют из прошлого, рассматривается вот то, чем я был, uh -huh. да? и, и в этом смысле зазор постоянно есть, потому что есть риск, есть некое, некое. я принял решение, я могу не, не выполнить его, да, вот, конечно. И вот, вот реальность, да, в конце концов, да, можно сказать, что реальность – это то, что складывается в результате борьбы. Потому что на самом деле культура, да, мы же э, как бы, мы не можем мы не можем чистую природу увидеть сквозь культуру, да. Okay. Вообще все, все предметы, которые мы обсуждаем, на какой они были сделаны человеком или обработаны человеком. И, и то есть мы, вот, мы находимся в этой культуре, а рассуждаем так, как будто бы это вот… Это я вот. А ну, вы ну, занимаетесь математикой топологией? Нет, я не очень апеллирую к своему математическому, потому что я как бы, занимаюсь специальными областями там, математической статистики. Как бы, там вопрос не идет о обоснованиях, потому что, ну, ну, наверное, наверное, мы работаем в аксиоматике Крамагорова, она теоретика множественная. Да, может быть. Но на самом деле, реально, э, как бы мы же не в математике работаем. Мы работаем в поле уже уже имеющихся результатов. С чего я начинаю? Я смотрю проблему, да, говорю, ага, вот известно то-то, то-то и то-то, а мне нужно найти то-то и ну, то. Ну, -то". то есть прикладная математика. Ну нет, ну что ж математика. Я говорю, ну, ты математик, слушай, ну, прикладная". внутри да, математики. Ну понятно. Ну, внутри математики есть потому да. Ну, а, музыка, если... Есть фундаментальные задачи, да. Да? а если подойти к этому так, ну, вот, ну, сказать, э... это, Вячеслав занимается феноменологией. Да, да? Это, Родин говорит, что феноменология связана с топологией, топология связана с особым пониманием аксиоматической теории. Да. То есть можем ли мы через Родина вывести... Ваш неэксплицированный математический аппарат в вашем феноменологическом исследовании? Ну, я, я не уверен, что так. Потому что ну, если вот я как, как, бы, ну, как философ рефлектирую, да, я бы не сказал, что мой математический как бы, опыт он доминирует. Потому что на самом деле я в даже раньше начал заниматься, чем математикой. Поэтому они как бы параллельно развиваются. Может быть, какое-то есть взаимовлияние, да, вот. Но э, я думаю, что это некая такая ну, эгоистическая процедура, не очень обязательная. Может быть, э, Родину помогает что-то понять, ради бога, но, но это Родина старого образа, у него более, более сильная серьезная статья. Ну, наверное. Нет, он и пишет по-английски. Нет, ну мы же сейчас обсуждаем то, что, то, что перед глазами. Значит, мы так, будем говорить о реальности, которой нет. Да? Мне хочется приблизиться. Да, вот есть Рассел. Да? Он да. как бы по линии э, Родина, он работает в Лейбнеце. Да? Лейбнец – это достаточное основание и моделирование. Да? То есть можно предложить модель, которая по-аксиоматически будет иметь достаточное основание. Дальше Рассел приезжает э, в 2018 году э, в Россию. Общаются с Лениным, ездят по стране, называют Ленина кремлевским мечтателем, это а также его это. пишут книжку про 18-й год, где есть... Учитывая, кто такой раз и какого было положение в английском обществе, это все очень важно. Подождите, я не про то. Этот марксистский момент мы еще пришием, да? Значит, он в результате. Он очень вовлекается во все это, он как бы чувствует себя левым, он участвует в мистерии годовщины Октябрьской революции, которая вокруг биржи там как бы народы несут свои грузы, потом сбрасывают их в революцию, перевоплощаются в новые народы и так далее. Прямо написано это главы Нирасала моего спутницы, потому что он сказал, что он ничего не понимает в искусстве, делегировал. Но вот он не принимает. Почему? Потому что эта модель, которая была предложена, а модельное мышление тогда, собственно, было и у Ленина, и у Богданова и так далее, и э, она не соответствует. Там слишком много новых обстоятельств, неучтенного. Да? И тогда Рассел ее отбрасывает. Mm -hmm. да? И таким образом, какое решение выносится между э, математикой и антологией? Да? Выносится крайне э, как бы, тоталитарное мыш... э, решение. Да? -то Если реальность да. нам не, не соответствует модели, она отбрасываются. Люди. Да? Люди. И э, ну вот, э, вот это пришивание к лебницу для меня очень сложно, потому что мне казалось, что наоборот, как в делезовском прочтении лебница, мы не закрываем, а наоборот открываем. Ну, ну как там, мы скорее так. Понимаете, улюбился. тут, вот, У -у -у. мне кажется, не совсем корректно вот это высказывание. Если реальность не соответствует модели, мы ее отбрасываем. Почему? Потому что, что-то более серьезное происходит. Если мы говорим, допустим, про простой случай с этими пространствами, с геометриями Лобачевского, Римана, тут все так, как вы говорите. Вот мы строим другую геометрию, она не соответствует геометрии нашего пространства, и мы понимаем тогда, что мы должны... Двигаться в свободном поле математики, вообще не сверяя ее никаким образом э, с миром Но когда мы там двигаемся, мы в какой-то момент начинаем создавать такие сущности Которые не просто не соответствуют чему-то тут, да, в реальности, ну или там в реальности А которым э, ничего и не, и не сопоставить да, То есть мы создаем какие-то такие объекты, понятия, да, у которых нет эквивалента как такового их не то, что невозможно, они не то, что не соответствуют. Их невозможно поставить в соответствие, потому что их нет в опыте. Или, или этого не происходит. Вот весь спор, мне кажется, вокруг не этого... поискать в опыте. Э так нет, то, что они не соответствуют ничему, правильно, потому что они находятся в зоне формального, которая еще не перезагрузилась в опыт. Я И просто нет, хочу сказать, что вот это вот эти искусственные две, искусственные две разные ситуации. Да, когда, допустим, геометрия Лобачевского не соответствует геометрии там, физического пространства, да, это одна ситуация, когда мы вводим как бы, какое-то понятие расслоений, да, и у нас вот, изначально в опыте нет ничего, чему это можно сопоставить. Это некая другая ситуация. И она, ведь... она и подталкивает математика мыслить, что он э, движется э, свободно в некотором месте. Нет, нет. Можно, можно здесь вот да. такой комментарий. Мне кажется, вот я когда думаю вот, о Канте и прочее, мне кажется, что, что здесь понятие опыта сужено. Это опыт физический, да, это физический эксперимент. А опыт надо понимать шею, вот опыт человеческого общения, тоже опыт специфический. вот эти пространства математические, да, говорят, что они. Но они, может быть, не описывают визуальную картину мира, да, как, как, как он раскрывается в акте зрения. Да. Но они, может быть, описывают социальную реальность, да, реальность общения. То есть, на самом деле, это, это модели, которые открыты. Да, открыты. Как, только, как только окажется, что аксиомы в данной области подходят, так, так они туда и, и вложатся. То, интересно, то есть, интересно, это происходит периодически, но в основном все-таки с какими-то... Более-менее простыми вещами, то есть действительно там, геометрия Лобачевского окажется в простр... геометрии пространства, скоростей и общей теории относительности, и Рименовская геометрия понадобится в ОТО и так далее, то есть это происходит, это все физика, да, это все физика. Какие-то топологические связности, да, можно использовать где-то в социальных науках, вот. не знаю, Лакан обращается к каким-то, к узлам, там, бутылкам да. и так далее, но при этом все равно то, о чем здесь я, то все то, что я перечислил, оно, извините, лежит где-то на грани представления. То есть это все те вещи, с которыми представление наше, вот то, что как вы говорите, визуально граничит, вы попробуйте шагнуть в, действительно туда, в такую абстракцию, куда шагает чистая математика, и попробовать найти, как бы, вот в нашем этом в наших этих науках использование, ну, кроме, кроме физики. Да, Использование вот этих, ну, мне даже как бы сейчас, я не знаю, кардинальные числа там, ну, что-нибудь такое, что, не, ну, кардинальные числа это как раз будет этот наш э, бодил. Ну, вот как раз то есть да. самое квантовое поле. Нет, работе, нет, нет понимаете? Нет, понимаете? То есть, у меня позиция простая. Все, что человек придумал, это, это не может быть абсолютно произвольным. Да? Это так или иначе соотносится с реальностью. Просто не всегда удается это прямо сопоставить. Да? А иногда вот удаленно, да, вот математик там изобрел какую-то теорию там, операторов. Да? А потом оказывается, что элементарно можно рассматривать как оператор. Понимаете? То есть на самом деле корреляция математики и реальности она происходит э, как двумя путями. Один путь. Это я вот смотрю глазами, да, и вижу что-то. А другой путь. Я как бы вот свой опыт... Ну, схватываю с помощью аксиом, да, да а потом я оттуда вывожу да. много чего, и потом только оказывается, что это, это, это не случайно, это не случайно. Ну, не как бы оно носит такой э, достаточный э, квазиобъективный характер э, вот на этом уровне восприятия реальности, Вот, да? вот то вы есть знаете, вот да. как луч, как вот, все вот вы, знаете, пишу, вот, вы знаете, вот я скажу такой интересный момент, к математике, к нашему разговору имеет отношение, относительно недавно ушел из жизни Василий Налинов, он а -а -а. известен как философ в какой-то степени и как математик. Вот, он мне рассказывал, я не знаю, опубликованную эту работу нет, но мне оставил такой эксперимент. И в Советском Союзе ну, официальная была такая позиция, что абстрактное искусство, что может быть И он провел а -а -а. такой эксперимент. Взяли 35 разных картин и группу, экспериментальную группу. От них трех было столько одно. Вот эти 17 картин упорядочились в порядке предпочтения. То есть фактически результатом эксперимента была перестановка 17 чисел. Всевозможных перестановок. Бесконечно очень много. Очень, число, да. очень много. Есть, и поэтому как бы здесь.. Дальше поменяется кластерный анализ. То есть мы смотрим, вот как в семнадцатимерном пространстве, как эти точки группируются, и оказывается, что по этим, по этим 17 числам можно восстановить пол, возраст, профессию, образовательный центр экспертов. Mm -hmm. да для да. художников. Да, Не, нет, тех, кто... Тех, кто вот, 17, да. А -а -а. 17. Понимаете, вот какая реальность, вот, реальность этого классного анализа. То есть, то есть я хочу сказать, что, что математика, она имеет дело с реальностью. Просто это реальность достигается другим путем. Вот, э, все, когда говорят о, о, об опыте, имеют в виду физический опыт, который в конце концов основан на зрении. Да, на том, что я даже есть, прибор абстрактный, да, все равно нужно посмотреть на стрелке и сказать, ага, стрелка совпали прибора, значит, опытный кинсон работает. Но это все равно так или иначе имеется в виду какой-то зрительный, ну, зрительный, слуховой, и так далее. А, а математика, она немножко глубже ну, можно идет. можно сказать так, что математика работает с, как бы, вот, с предконцертами восприятие. Ну, так, может она быть, может да. их вытаскивать. Да, может быть. Поэтому, То поэтому... есть, смотрите, дело в том, что то, что вы называете реальностью, что вот математика работает с реальностью наука. На самом деле, реальность это можно сказать, некоторая система описаний, которая заранее уже задана, потому что человек, будучи встроенный изначально в среду, он ее структурирует да, да, по всякую... образу и подобию. Нет, нет, да? я, я хочу сказать, вот. что именно, именно это я имею в виду. Потому что для меня, вот этот мир науки, это способ описания реально существующего мира. Это Но способ и долго вы, вы описываете собственную проекцию на реальность. Вы как бы это змея кусает свой хвост. То есть нет. вы постоянно нет. прокручиваете вот одну нет. и ту же машину. Нет. Что вы видите свою проекцию на реальность. Вы нет. анализируете физическое рание, где описываются дифракционные нет. такие эффекты. Нет. Дело, нет. дело, дело не, не, не видение. А дело, в том, что какой был вопрос поставлен? Почему математика эффективна? Так да. вот, вопрос только об эффективности. То если она эффективна, то она работает. А как она работает? А почему технология? она работает? Работа... Она, она, она работает, потому что она фундирована в той самой реальности. Да. А только на базе она... реальности. Вот это единственное отличие в нашем... Нет, слушайте, в давайте не проявляем. У нас да. совершенно конкретная да. задача. Да. Да? Да. Да. Какие что мешает связать? Абстракцию математическую и онтологию. Да? И может быть, можно вопрос. подождите, я как бы исхожу из прагматики и так далее. У нас с вами разные изначальные позиции. И тогда мы задаем кучу формальных вопросов. Да? Каким образом создаются аксиомы математики, и является ли математика построением внутри аксиомы или она работает через прагматики, а, а, а, функции ну, можно, и так можно, далее? Можно Я добавлю, сразу... вот несколько интересных Был такой... Был такой знаменитый математик Харди, и он значит, формулировал такие классифилософские утверждения, что чистая математика – это то, что никогда нигде не будет использовано. Есть, ну, и вот спросили про пример. Он привел пример, значит, пример такой, что любое число больше определенного можно представить в виде там, 9, не более чем 9 кубов других чисел. Вот. Самое смешное, что через полтора года были найдены какие частицы, которые распадаются по закону Кубов, и таким вот. образом как бы... То есть, Они это, всегда находятся. Да. Вот. И, и, и, нет, в конце концов, то есть он утверждал, что никогда не найдется, а на самом деле как бы, как бы, как бы всегда на, находится, но, но не сразу. И вот в этом ну, все. Но ну, правильно, этом, если у вас это переливающийся сосуды, то что найдется. Я в, в этом и трагедия, в этом и трагедия. В этом и то, что мы науки, что она может быть с большим опозданием. Нет, я вот смотрите, голова умерла, сама да? Самая правильная наследственность, физическая да, реальность порочи. Ну что, давайте я, понимать, что я не ставлю, ставлю пять копеек, Смотрите, то, что что-то потом оказывается востребованным, это не значит, что все обстоит так хорошо, как вы описываете. А именно. Вы понимаете, что все равно в любой момент времени востребованным оказывается, не знаю, только 10% этого математического знания. Оно прирастает. Да. Перерастает и физика, и там, другие науки. И вот этот как бы предполагается мной, да, допустим, то есть можно так предположить, да, что вот эта чистая математика, она как минимум прирастает немедленнее а может быть даже быстрее, чем все науки. То есть всегда как бы, будет некоторый объем невостребованного, и может быть он будет расти и не только как бы в абсолютных величинах, но и в относительных. Понимаете, все, ну, все нападают на математику, потому что математика рано усваивается, там в школе какие-то основы дают. Но ведь если взять какую-нибудь другую профессию, там медик, там, там тоже могут быть какие-то вещи, какие-то исследования, которые, вот, может быть, когда-нибудь потребуются, а неизвестно, потребуются или нет. Вот есть... насчет прирастания. Да, вот, а почему воспринимается чистая математика как именно такое прорастание каких-то знаний? То есть в самой математике, именно в чистой математике, идет есть как бы философия математики, которая занимается родиной, да? там идет пересмотр оснований и как бы некоторая формализация внутренних результатов. И сейчас математика наоборот, если мы берем теорию категории или мотопическую теорию типов, она вся направлена на то, чтобы, например, создать такой язык, который позволяет автоматизировать доказательства сложных теорем. В этом смысле, вот как раз, задача воеводского была в том, чтобы вот этот момент отрыва математики и его решить, в том плане, что математики сами уже не справляются с доказательствами настолько, как они наворачивают сложные структуры, а создать формальный язык, который позволит все это просто прогонять вычислить. Это же, это тоже чистая математика, и она, когда совмещается с логикой, то она как бы наоборот, скорее расчищает пространство, оно становится менее нагроможденным, более... Адекватным. Ну понятно, многие вещи, благодаря да. теории категории, об этом статья слопаются да, воедино. Они на... становятся просто эквивалентными. Да, да, и у нас нет уже наполнения. У нас есть просто новое, новый взгляд, который э, центрирует вокруг себя другие как бы, локальные математические языки. То есть это скорее движение может быть скорее горизонтальное, чем вот такое вот линейное наполнение каких-то результатов. Скорее, линейное наполнение это свойственно эмпирическим наукам, которые как бы накапливают факты. Нет, нет, ну, тут, конечно, линейные наполнения это разные бывает. Бывают линейные наполнения, бывает какое-то раздувание во все стороны, когда, мы, когда буквально создаются новые разделы, новые, mm -hmm. новые, mm -hmm. новые дисциплины. То есть, когда мы создаем, допустим, топологию, которой до этого не было. Да, ее можно, каким-то, точнее, в нее можно вложить, там то, что было до этого, но она все равно шире оказывается. тогда ну, начинаем дальше. плыть у нас с, холасти... с как бы такая, что нет никакого математика, ни одного, который схватывает э, всю полноту математического знания на данный момент. Слушайте, Но мы нападаем на математику. математику что -то, что -то, можно плохо, этот что нет, подождите, у нас а не та проблема. Мы нападаем не на математику, а на онтологию. Да? То есть препозиция вот здесь такая, что разные типы математики ставят под вопрос философское понимание онтологии. И тогда мы, в основном у нас здесь есть позиция либо мир сам по себе и абстракция сама по себе, вот сюда типа идти не нужно, mm -hmm. либо разная математическая абстракция, нам позволяет по-разному помыслить антология. И вот это как бы интересно, потому что мы сюда идем, и у нас есть в перспективе теория категорий, есть как бы исторические формы антологии, а это вводит сразу антиметафизическое правило, что антология не единая и не универсальная, что она дается через опыт, знание, сращивание сопоставления с ну, эпистемологией. -то Понимаете, а то есть... теория категории -то как раз уни универсализирует, об этом а Артем и вот... говорит. Да. Вы должны Подождите. быть против нее категорически. Нет, да. я <свят> еще <свят> хочу знать, до какой степени. Во-первых, <свят> по-моему, смотрите, он связывает теорию категории с кассирором. кассиров связан с историческим пониманием максимум. Соответственно, дальше вывод родина может быть только следующий. Что современная антология Именно современная, не универсальная, схватывает себя через теорию категории. Онтал, И а это а дает да, э, другую форму реальности, которую мы можем эмпирически принять. Ну, да. И это не будет ну, так универсально другую форму реальности, а другую форму описания. Реальности. Друга, да, нет, вот, вот дело в том, согласен. что э, если, мы, нет, если мы он разводим описание. описание и реальность, мы попадаем в классическую диспозицию: есть абстракция мышления, будем есть честные, реальность. Родин там находится. Мы хотели бы включить, а потому что не да, да, да. на самом деле у него есть эта презумпция. Все-таки да. он честный, так сказать, математик. Дело в том, что как только вы перестаете различать эпистемологию и онтологию, то есть то, что вы привносите, то, что есть само по себе, то есть то, что вы делаете и говорите, то, что есть, то в этот момент вы оказываетесь в состоянии... Я не в корреляции, я в развлечении. Как это вы, а где у вас критерии развлечения? Если вы да, ну во-первых, у меня есть исторические процессы, я все время фиксирую то, что не попало. Вот локализация истори историчности, она позволяет держать свое. Помни, что было но сейчас вы соединяете, интегрируете. Да. Ну а кто сказал, что я теперь в этот момент отрицаю принцип историзма? Я в а он у, меня, он у меня аксиоматически введен. Я знаю, что это, это не полная реальность, которая, которая ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет важно. Как, как мы можем говорить о реальности, если, если, мы... если, если мы она не соответствует, она не соответствует. Ну, если мы говорим о теории категории, Родина об этом пишет в другом тексте, у нее есть хорошая статья про рациональный и литилизм. И он говорит, что вот как бы современное последнее издание он там перечисляет там платоническая, Декартовское с аналитической геометрией, Римановская с множеством. И ты сейчас не uh, Нет, и последняя вот существующая сегодня формирующаяся. И он ее фиксирует так, что как бы трансформация она первична по отношению к инварианту. То есть все это время математики занимались, как допустим Лонга описывает, что задача математики это вытаскивать предельные инварианты опыта, то есть э, некоторые, ну, мы вычисляем некоторые регулярности, и затем мы их абстрагируем и получаем некоторые э, структуры, которые становятся избыточными даже по отношению к текущей реальности. То есть это задача математики, она одновременно концептуализирует реальность в некие инвариантные абстракции, а с другой она, их внутренними, она обогащает их внутренние связи и переводит в, новую, в новое описание. Вот. Но а, эта математика как бы структурная, структуралистская. А, а проект Родина заключается в том, чтобы перейти как бы в, в постструктуралистскую фазу, где мы перестаем работать с инвариантами, начинаем работать с трансформациями. То есть вот эти функторы, переходы и так далее. Матери, то есть да. Он говорит о том, что, по сути, ну, на математическом фронте он говорит о переходе как бы к процессуальным онтологиям, то есть когда у нас субстанциональность преодолевается, объектность преодолевается. И мы начинаем иметь дело именно со связями и с трансформациями, процессами. И нас не волнует сущность объектов, что внутри, это черные ящики, из которых которые мы двигаемся между ними, как бы минуя их содержание. Вот. И, и да, он... Я неправильно понял, но в данном случае подбирается антология под данную задачу, под данный объект. Нет, скорее, Скорее, антология. скорее здесь... Переосмыслиется ну, вообще это... как бы понятие онтологии. Да, да, мы, да. когда думаем, антология, И, мы, мы спрашиваем... что Вот, давайте я расскажу, да. Давай. Мы думаем, что есть. То есть мы спрашиваем про сущее. Как сущее, устроено, да? Не как устроено, У -у -у. а сущее – это теория множества. Окей, Понимаете? Вот есть да. это, есть то. Вот, допустим, э, как Родин в той статье, У -у -у. может быть, не в той, объясняет этот переход. С философской точки зрения, чтобы было понятно. Он говорит, вот есть, допустим определение человека, которое дает Сократ. Смертное, такое-то там, смертное э, животное, да, еще какое-то, по-моему. Двуногая да Неважно. В общем, о, беспирив, да, беспирив. Вот, вот он как бы определяет его включением в некоторое множество. Вот множество животных, среди них там есть смертный. Вот это вот, таким образом определяется человек. Родин говорит, если мы будем так определять, да, мы будем всегда в парадигме теории множеств, которая очень бедна, которая позволяет нам выстраивать только отношения Вложенности, включенности, э, пересечения и так далее. Это да. очень бедные отношения. И поэтому он не любит Бадью. Да, да. Mm -hmm. Поэтому как бы Бадью – это холостой выставок. Первый том. Второй том. А как бы можно было человека определить по-другому? С точки зрения процессуальности, с точки зрения морфизма в теории категории, это делается так, мы говорим, что человек – это совокупность преобразований, которые сохраняют его идентичным. То есть, вот, вот все, что можно делать с человеком, что оставит его им, вернет его да, на свое это место, это будет как бы, да, это это будет человек. То есть, можно как бы человека преобразовать, там, не знаю, в труп, mm -hmm. можно еще во что-то, можно еще, но, среди прочего, можно преобразовать его в самого себя. Вот совокупность всех этих стрелочек, морфизмов, которые возвращают его к себе – это и есть человек. Мы не говорим, что такое человек как сущность, так, как так, как можно все что угодно определить. Ручка это группа Тогда преобразования. Да, да, да, все. А ну, но... а, а, а, а, а где мы... определение именно человека? Ну, это соразмерность. Сам... Мы... Это... Ну вот надо перечислить это все процессы. Требуется. Понимаете, архаических. Получается, ну, это новая антология, ну, которая лишает деле, человека в данном случае сути. Но ну, да. надо разбираться. Такая ну, антология, Правильно. просто да, другая да. антология. То мы антология. как бы не говорим больше про сущность, и он не выходит да. из рамок антологии. Получается. Но а, понимаете, если мы понимаем под антологией вот сущность, да? да? То это одно. А если мы понимаем совокупность процессов, ну, мы, мы вообще можем не родит, говорить человеку. он понимает под антологией, если он убирает все Но он вообще не говорит Но антологии. Но он не говорит антологии, mm -hmm. это мы тут добавляем. Mm -hmm. Смысл в том, что он предлагает перестать мыслить. ну Вот эти вот э, как бы, объекты, точки, э, э, множество, элементы, mm -hmm. элементы Смотрите, и мыслить он... преобразования предлагает перестать мыслить об этом в этот момент он мыслит об этом ну, Нет, речь идет о чем теория категории категория. справляется с тем чтобы как бы теория вот категории она куда сразу пошла она пошла не, не в математику но в физике она тоже нашла применение но самое интересное это допустим описание биологических систем процессов теории множества ну, вы а не сможете биологические Кому? Да, ты говоришь, что а, современным То есть каким-то там, да, каким вот вот человек заявил интересную вещь, процитировал Родина и предъявил его утверждение, что Родин претендует на новую антологию, которая не, не описывает сущее, не указывает сущие своей сути. Антология ли это? Нет. Да какая разница? А почему? Как это нет, нет, что по... мы обсуждаем? Мы но тексты, новый Напомню, свой вопрос новый способ мыслить, который предлагает теория категории. Вот есть новая математическая. В Чем И... же это новое, если просто убирается суть из антологии? И вводится что-то другое. Убрав, да? убрав эту Нет, суть, мы... что суть лежит в другом месте? Она да. лежит в другом месте. Это, лежит... это все равно антология, где суть лежит в другом месте. Скажите, где? Ну, вам мы вам поговорим в совокупности процессов. Есть... Ну ну это, это же максизм давно сделал, что мир это не вещи, а Но Но, то Но понимаете, ну другая онтология, бла <говорит> Мы уже имеем <говорит> грех. Это тоже бла-бла-бла. Вы просто не почему? сможете Теория определить ну, бессильного <говорит> определения сущности. Вы ну, просто говорите: ну пусть тогда будет X, а это будет Y. и y мы определить не можем, будем определять плюс. Вот плюс мы точно можем определить. То есть мы стрелочку определяем, понимаете? Это разница между плюсом и... Тогда можно долго говорить, но так же, как про эту статью. Статья чем заканчивается? То, что сам автор признает равенство позиций. И то имеет право на существование. Я Все. Чего обсуждать? И почему обсуждать как это нужно? Обсуждение позволяет чего? У кого есть нужда? Ну, нужда есть. Нужда. Нужда. Нужда нет есть нужда потому, есть что, ну, у допустим... людей, которые ищут, скажем, математики. Те... Да, да. С... Ну, То есть, ну, давайте, да, инженерное приложение. Да, только ну, инженерное. Да, инженерное. Да. Вот смотрите, а, есть нет, самолеты, да. есть есть, а, да. Проектируют, нет, просто есть реальные. Это а... опять абстракция. Проек... Это нет, минуточку. Какая абстракция? Вы, у вас есть реактивный двигатель, который на теории категории сделан. Есть, есть, У вас нет, но он есть. Ну вот системная инженерия сейчас вещутся. Смотри, смотри. Смотрите, вот, вот примеры, да. Ну понятно, не здесь в нет, подожди, а, можно есть? я.. Вот сейчас я да. дам слово, только мне хочется немножко нормализовать. Да, да, Давайте да, поднимать да, руки, да. потому Хорошо, что я тоже. точно знаю, что несколько человек уже давно хотят. Но мы Три вот четыре. как бы. Лес рук. Антон может кто-то давно хочет нет ну давайте по кругу спросим чтобы там никто не волновался. да пройдем по кругу если кто не хочет окажется круг будет ждать ну а он хочет один если люди не хотят то мы мгновенно пройдем не хотите ничего конечно, дальше нет нет нет давайте просто поднимать руки а я буду напрягаться и я просто мясо хотел нарастить к этой статье да то что как бы там заявляется но остается где-то за бортом он говорит, это в других работах я да, обсуждаю. Да. И они действительно есть там. Ну, я более позднюю статью читал, но в принципе это понятно. И, в общем-то, книга вот, Теория категорий для философов, да, там тоже все это частично рассказывается и про кантовую теорию поля, и про общую теорию относительно. Значит, ситуация какая в современной физике? Если несколько огрублять, да, есть две конкурирующие теории, две конкурирующие парадигмы одна это квантовая теория поля там теория струн а вторая общая теория относительности ну, то есть изначально проблема в том что у нас есть две антологии там разные просто действующие лица да там в квантовой теории поля там есть поля они же взаимодействия да нет никаких объектов как таковых потому что это все есть поля и плоское пространство время вот которое ну Минковского но тем не менее плоское которое как бы не является само тоже действующей силой вот есть вот этот вакуум, а в общей теории относительности там у нас все взаимодействие зашито внутрь скрепленного пространства То есть у нас нет там взаимодействия вообще, но есть вот эти тела, тела, частицы, можно их так назвать, ну, в общем-то, тела. И Просто сшить их да, на уровне онтологии не получается. Потому что если здесь у вас одни сущности, а здесь другие, как вы там подставите, есть такие опыты, когда там половину уравнения пишут, берут из одной теории, половину из другой, приравнивают. Но <связывается> нет, ну, какая-нибудь теория раздувающихся вселенных, она так и получена. Да, давайте сюда впихнем в общую теорию относительности квантовый потенциал. Ну, давайте. Но интерпретировать это просто вот с онтологической точки зрения, очень сложно. Но <связывается> это еще не все. Гораздо сложнее может быть проблема в том, что сами математики, которые используются в одном месте и в другом, они э, разные. Да? Мы не видим между ними вот такой прямой связи, пока мы не, не имеем теории категорий. Здесь теория многообразий, в общем, теория относительностей, э, э, искривленные многообразия и все, что с ними как бы там происходит. Здесь э, теория вот этих сепарабельных пространств э, гильбертовых, ну, если просто теорию поля брать, там, конечно, э, теорию струн, которая пытается это все объединить, там уже другие э, другие математические сущности. Но смысл в том, что э, когда мы идем в теорию категории и пытаемся представить то, что там происходит с точки зрения теории категории, мы видим, что на самом деле э, вот э, в квантовой теории поля есть формализм э, фейнманских графов вот, э, когда мы э, смотрим, что частица была вот здесь потом она там на плюс бесконечности будет здесь а что происходит в середине, и мы расписываем все как бы, возможные э, сценарии, которые с ней происходят и мы, более того, у нас есть некоторая математика даже ал алгебра, да, алгебра рисуночков вот этих вот, диаграмм Фейнмана, которая позволяет как бы очень просто описать все эти процессы там допустим если у нас есть какой-то узел да, какая-то линия здесь узел значит это такой математический аппарат а здесь такой то есть мы с этим можем работать и интересно что мы, многие математические вещи очень сложные да если бы мы честно там интегрировали это было бы очень долго мы можем на уровне картинок как бы осознать и перевернуть и это вот собственно некоторый намек на теорию категорий да потому что но если бы эти картинки каким-то чудом, так сказать, Фейнман не придумал, да, и не показал, что, а вот давайте просто будем сворачивать это все вот так, то было бы гораздо сложнее. С другой стороны, в общей теории относительности тоже все, как бы, все, что там происходит, можно представить в виде каких-то там бардизмов. вот, ну, это тоже, как бы, графы, но такие объемные, которые сшиваются, то есть, вот там, ну, грубо говоря, труба с двумя отверстиями, вот, а здесь... С одним вот их можно сшить, а эти нельзя сшить. И а, получается, что в принципе, то, что происходит здесь и там, на уровне вот такой теории категории, -категории если, если мы игнорируем все онтологические как раз сущности, мы не спрашиваем, что там, понимаете, частицы, взаимодействие, пространство, как а мы просто происходит. смотрим, смотрим да, на, вот, на то, что да, там происходит. Сказать, что теория категории – это сборка локальных антологий. Вот, локальных да. И в этом плане… Это не, это не антология, да. это сборка. Поэтому как бы, он говорит про то, что ну, теория категорий, она э, может быть практически полезна для того, чтобы, допустим, физики вот этого объединения, которого там все давно ждут, там великого объединения, достигнуть. Вот. Но с точки зрения как раз вот политической, да, она же как раз унифицирует Алла. Она берет, и э, вот это вот многообразие антологий, вот вы говорите, может быть много антологий, подразумевая, что они как бы, ну, в некотором роде принципиально различны, понимаете? Да, да, да. А она берет и собирает обратно. Вот, и показывает, что это все вариации... Вот помните, я рассказывал про вот эти работы Фа Людвига Фадеева э, на каком-то семинаре. Про то, что... Вот, духе вот Фадеева. Да, да, да. Про то, что э, вот э, вы считаете, что есть какая-то история. История смены, антологии, парадигм. А Фадеев берет, ну и разбирает, допустим, историю физики, показывает, что начиная от э, декартовской, ну там, ньютоновской физики... И заканчивая квантовой механикой, теорией поля, общем, ничего не изменилось, не потому что одного другому, да, потому что, что потому что была некая алгебраическая структура, так называемая там деформируемая алгебраическая структура, которую можно было как-то изменить. Вот, она была деформируема. Изменить можно было по трем направлениям, потому что у нас как бы три размерных величины всего, там, ну, время, там, пространство и масса. И все три деформации произошли: деформация по постоянной планке, деформация по скорости света и деформация по гравитационной постоянной, ну как бы обратная скорость света, чтобы малая величина была, по малым величинам, небольшие деформации. Деформация это что значит? Это значит, что мы меняем чуть-чуть алгебраическую структуру, так чтобы она осталась не противоречивой. То есть, потом, почему нам нужно чуть-чуть. Когда было задано? Что? Ну, вот э, алгебраические структуры, которые потом... О, ну, это, это ньютоновская физика уже, она, а, она есть, уже в этом... Да, да, да. То есть ньютоновская механика, ньютоновская теория гравитации... Она шире, вот... чем думал сам Ньютон, да. да? она э, задает вот этот вот базис, алгебраическую а. структуру, которую потом мы вынуждены деформировать именно, чуть-чуть ее менять, потому что если мы сильно изменим, мы потеряем э, как бы экспериментальные предсказания. И оказывается, что вот те структуры, которые лежат в основании этих новых теорий они, Руку, э, наверное, может, да, и они и просто являются вот этими малыми деформациями. И проблема в том, что как бы, вот эту деформацию мы произвели, а когда мы производим деформацию, мы получаем уже не деформированную структуру, ее уже нельзя подвинуть. Это как бы чисто математическая проблема. Да? То есть рядом нет ничего, куда шагнуть. Остается только провести три деформации одновременно, вот, собственно, что и называется Великим объединением. И мы попадаем в некоторый как бы, тупик. Ну и на этом основана работа вот Люди Дмитриевича Фадеева, который говорил, что, в принципе, возможно концептуальное завершение физики. Вот если мы это все произведем, совершенно непонятно, что дальше делать. Ну, Но Понятно, все это находится в рамках. Фаратигма, которую сам Ньютон просто сформулировал. Да. Законы природы написаны на языке математики. Ну, то есть, вся наука да. это просто разворачивание да. аксиома, да. ее полное эксплицирование. Да, да. И в этом плане, как бы, это антиисторическая история. Потому да. что, как бы, тогда получается, что мы-то думаем, у нас тут революции научные. А на самом деле мы просто варьируем одно и то же. Да? Правильно. Меняется очень сильно антураж внешний. Мы, у нас вместо, как бы, там, не знаю, дифференциальных уравнений, какие-то теории операторов, там... Но само, кстати, дифференциальное исчисление, там же было очень много споров, что это разные вариации, вот Ньютоновская. Mm -hmm. И только там в конце, по-моему, или в середине двадцатого века пришли к выводу, что, оказывается, изначальная аксиоматика допускает оба mm -hmm. Поэтому mm -hmm. весь этот mm -hmm. спор был не mm -hmm. дифференциальное исчисление. Mm -hmm. Ну да, практически все споры. Да, что приводите. как бы все вот разговаривали, говорили, а в итоге выяснилось, что э -э -э, это там было заложено, в обе эти трактовки. Ну, а здесь, здесь тем, говорится о том, что были заложены тем, все ну, а мы живем вот... Правда, здесь возникает вопрос, что мы рассматриваем физику, как бы математическую физику, так скажем. Ну, ну да, да. Но есть биология, допустим. Да, И да. тут у нас начинаются немножко другие процессы. Да, да, да. Потому что вот теория категории, она как раз хорошо работает в плане того, что, ну, математики говорят, ну что мы можем сказать биологии? У нас как бы математический аппарат вообще никуда не лезет. Потому что матем... живая система, она принципиально там не недетерминированная не и так далее. И в принципе там ну, никаких инвариантов четких. Не стационарных. Да, такая. то есть как только мы вводим инвариант, мы редуцируем эту живую систему. мы уже описываем какой-то мертвый просто шаблон. Да? То есть, и вот э, как бы есть некоторые работы, которые направлены на то, чтобы все-таки описать математически, но без редукции. Вот. И теория категории там играет свою роль в этом плане. Потому что она позволяет... вот как бы не, не объекты не, не всовывает в структуру, она пытается через да, да. пытается через связи схватить некоторую динамику. То есть вот это принципиально важно, потому что, видимо, без математического аппарата, направленного именно на описание живых систем, реально выйти на управление этими живыми системами, видимо, невозможно. Вот, то есть, такой еще вопрос фторологический. А можно я Потому что. Я компьютеры это наши построены на очень простых формальных моделях, логических. Вот. А вопрос в том, а, а если мы сделаем логику такую... Как бы, ну вот они попытались это сделать через нейронные сети. То есть нейронные сетки, там, искусственные нейроны, они как бы имитируют работу мозга. Да? Но по факту они этого не делают, потому что это определенный вариант, определенный формализм, который создает искусственную модель. Да, она позволяет там, высчитывать очень много чего, но там, там оно все очень шаблонное, работает по патокам. А как нам выйти в некоторую квазиспонтанность того, той формальной системы, которую мы задали? Вот здесь тоже могут быть определенные перспективы. Я хотела ответить Антону, потому что, ну, как, когда мы говорим, по возможностях разных антологий, то мы сразу под вопрос у нас попадает понятие тождества. Да, вот эта антология, она себе тождественна, она такая и есть, это и есть окончательная реальность. И если мы рассматриваем ну, как бы теорию как маркирование, ну, теорию в, вашей, в вашем предположении теория категорий собирает, маркирует, ну, некое поле опыта, которое представлено себе в сознании в качестве какой-то формализации. Да? Ну, поле да. теоретического а опыта, можно так сказать, а если я правильно воспринимаю. Да, что... но она... концептуальная концепция. У нас же проблема с антологией. Да? Значит, это не только теоретический опыт. Мы тогда теоретический опыт вытаскиваем из классической модели возвышенного созерцания да, объекта, который уже перед нами дан. Значит, это уже становится некой практикой. Да, это уже давно все сделано. А, да. Но это значит, что мы... Это я просто на возражение, теоретическое созерцание. Да? И, и а там тогда мы... Конструктивизм какой там созерцание? Там нет даже понятия интуиции не уводилась. Есть... Уже делюсь отдыхает даже. Да, то есть, э... Хорошо, значит, мы пришли. Вы Маркирование... быть которого как-то не было. Хорошо, тогда проясняем еще раз, Антон поправит, да? сколько я поняла. Значит, теория категорий может маркировать процессы, которые происходят в разных местах, создается такая навигационная карта. Ну, да. Вопрос тогда у меня, а почему она универсально слепила э, она всю не слепила, проблематику? Она просто показала формальную эквивалентность. Вы ничего не слепили, у вас все процессы так и идут параллельно. Параллельно, синхронно, неважно. Важно, что у нас есть аппарат, с помощью которого мы это видим и можем с этим работать. То есть это движение горизонтальное. Происходит. Просто увидели, что вот у вас как бы оно вот так вот накладывается, понимаете, я да, сказал, что это сразу редукция и ужасная. Нет, я не ужаснулась, что у меня наложилось. Да, ну, допустим, не знаю, какая-нибудь топология, да, и теория чисел, да, не знаю, алгебра. Вот вы просто обнаружили, что вы-то там внутри, работая, строите что-то совершенно разное, да, у вас там разные понятия, разные теоремы, разные движения теоретические. А оказывается, что, в общем-то, как бы они, они очень похожи и где-то просто совпадают, понимаете? И это... вы, с одной стороны это дает вам возможность тогда как бы заполнять пробелы оттуда туда да? если здесь допустим есть какое-то движение его можно вот так вот перевести и... ну, это как способ перевода понимаете? Нет, ну, вы, вы тихой сапой до вот белесовское развлечение калька и карта да? вы почему-то сказали что вот эти вот все разные маркированные навигации они должны слипнуться Мы так не они не фактически происходят понимаете почему по тому, что Категория, категория мы делает. просто обманываемся насчет того разнообразия, которое мы имеем. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, допустим, мы думаем, вот логика отдельно, потом мы видим, что в логике она вложена определенная определенной геометрии. А эта геометрия вложена в определенную как бы такую биологическую детерминанту просто предпочтение симметричности в человеке. Потому что он просто, его тело устроено симметрично. То есть есть вот эти работы, которые натурализируют какие-то математические структуры, показывают, что мы отдаем всегда предпочтение определенным паттернам. Почему? Потому что они уже... Ой, как я не люблю вот это вот введение ценности в неопределенные данные. У нас все определенно. Мы, да. мы наконец-то выяснили, что мы обманывались по поводу э, как бы некоторого различия. Да? И мы объяснили себе, почему мы предпочитаем одни различия другим. Это большое достижение. Всегда мы предпочитаем эти различия, потому что они более ценные, чем вот эти Нет, различия, которые мы надо, можем проигнорировать. Ценности у да? нас не ценности вообще. Хорошо, у нас, хорошо, может, у нас есть говорю. прагматическая интенсивность, вот таких наоборот. различий другого решения не быть хорошо. не может. У, да? у нас скорее наоборот, ценность заключается именно в том, что мы это осознали и сдвинулись. То есть я стою на позиции, как и вы, не классической. И для меня важно отсеять то, что является детерминатой, то, то есть для меня важно отсеять ту метафизику имплицитную, которая заложена там в геометрических, математических структурах. Для этого нужна натурализация. Если мы не проводим эту операцию, то мы как бы находимся в некоторой как бы, квазипредставлении естественности тех локальных онтологий, которые мы задали. Да? То есть мы должны... Ну, мы постулировали, что их много, но дальше мы должны понять. Изъять из них естественность. Конечно. Идти угу. дальше искусственность, еще большую искусственность. Потому что, как бы, это и здесь ценностная позиция. Ты стоишь на том, что есть, и, и не хочешь проводить десакрализацию. Да? И ты все-таки на каком-то моменте останавливаешься и говоришь, нет, вот симметричность, она э, требуется природно, а не то, что человек так устроен. Точнее, не человек, не человек, а вот как бы модель человека, некоторый образ человека, который в нас всех встроен. Потому что как только вы оказываетесь внутри а, тела, да, и осознаете себя как телесное существо, вы Мы уже сделали телесный объект, который мы, уже, мы противопоставили. Да, и этот телесный объект при проекции на реальность он дает как бы отражение себя. Он, он это, дает это... сдачи, да, Нет, как он мы знаем, дает, да? Он, он, он, он, иногда, он иногда дает сдачи. Значит, мы можем специально ловить как бы, вот вот подсчечины. Да, Но речь идет не об этом, а что вот там, как Парибак, например, он задает вот эти схемы нея индийской логики, да? То есть они начинают с того, что у нас есть верх-вниз и как бы Запад-Восток, прошлое, будущее, там, целое, частное и так далее. То есть, вот эта вот логика там, пятеричная, она, она не троичная, она пятеричная. То есть, у нас есть центр и четыре поля. Но ну, так она антропоморфна. Ну, да. То есть вот да. эта логика, она, она начинает с того, что есть человек, и он начинает расчерчивать вокруг себя пространство. Небо, земля, прошлое, будущее. Время у нас вот такое. А, хотите, что а, задач, а наша А задача Если наша. Отвечаю, отвечаю, отвечаю, да. Преодолеть антропоморфность и разобщиться с тем базовым образом, о человеческой реальности, которая как бы постоянно проецирует и повторяется. Относительно повторяет чего? То есть, куда вы хотите выйти? Вы, Относительно нет. чего? Но а нет, а дело в устроить. том, что мне не нужно никуда выходить, потому что... Когда я... вы остаетесь антра равно не человеком, который взял в прятки. Нет, минуточку, не прятки. Можно да. на вопрос? Да. Мне да. кажется, он стремится выйти в точку. В точку, конечно. Все. Ну это не ответ же все равно. Нет, более того, не то, что стрим, не выйти даже в точку из ну, той же биоутеральной симметричности выйти да. в точку, все, выход осуществлен из за антропоморфности. Да, я же ее вижу, я же ее можно видел. Можно сказать, что точка не антропоморфизм, потому что у меня есть сказать центр Сказать можно, себя. но так не является, потому что структура точки не соответствует структуре человека. Да. Угу. Я, я вообще тут согласен, да. Потому что, вот допустим, вверх-вниз, да? Это совершенно антропоморфная ситуация, если бы мы э, были какими-то космическими существами, которые болтались Конечно, в, э, э, в изоморфном пространстве, да, в а анизотропном, да, э, анизотропном, мы бы вообще не могли э, понятие верха и низа... Э, произвести. А да? если бы у нас не было а, линейного а, а, а, неизвестно. у нас было другой ну, восприятие. А, а, а не имея как бы этого понятия... Неизвестно, это. да, но как бы наполнить смыслом, вот а -а -а. представив себе мысли на такую ситуацию, да, вот этого космической архитектуры, не знаю, а -а -а. наполнить смыслом понятие верха-низа, наполнить смыслом в следующий, в следующий шаг, понятие основания, Основание которое совершенно быть. как бы совершенно фундирует. Ответы. Мне кажется, без проблем, представь себе, что ты единственное во Вселенной существо. Бог, точка. Нет. И ты создаешь за счет свободы выбор вверх. Потому Потому а Слева и прав и поехала дальше. вверх низ понимаете? А, а, мы а надо как, надо... Мы, как мы различим? Ну, представь вот слож... а, а, представьте есть. себе, они Сложнее. Затропное пространство, представьте себе, все направления равны. Вот как, каким образом? За счет свободы. Ньютон пользовался ресурсами точки, когда он вверх и низ начал ломать вот эту вера вообще в он то и прикол, что у Бога проблем этого нет, потому что ему не нужны внешние стимулы. Не ну, все стимулы... Изнутрия. Разговор про Бога, да. да. Это, да. это вот разговор из этого проброшенного про пьета. Нет, вообще не Бог. Значит, не ну, и... ты знаешь, я Бог, иногда себя называю точкой. Я свободен. Почему нет? Вы Почему свобод... ты отрицаешь такое имя Бога? Я отрицаю, просто э, дело в том, что если вы не прочерчили границы своих мысли... ты отрицаешь такую нет. возможность? А, нет, нет, я не остановить. отрицаю, это отдельный большой разговор, я против был Эмпирический факт, ты произнес отрицание, Да. или обоснуй, или сними. Отрицание, mm -hmm. а, не, оно не требует обоснования, потому что любое основание же, уже, знал, это уже что, ты произнес отрицание, и сейчас эмпирический факт требуется... Из этого не следует, что я бог на земле. Нет, как раз что ты говоришь против да. точки. Да? Правильно, я фиксирую, не я дожди. подтверждает что ты не был. Против бога. бога. Но требования появились извне. Или подтвердили с ними? Или пойдем, выйдем. Подтверждаем. Подтверждаем. <свят> <свят> а вас не Что именно? Отрицание, если ты подтверждаешь. Ну, может, поговорить Почему? об этом. Это не может называться Богом. Почему для слово Бог? Нужно? Потому что у вас, есть, потому что даже если вы фиксируете не тождественность, вы фиксируете ее по отношению к чему-то. То есть, то есть у, вас, у вас, Минуточку, минуточку. У вас всегда есть только относительная свобода. Меня? Если бы у вас не было, так. А у а вас не так, да? <смех> <То> есть, <смех> на каком основании это... Не том... это Нет, это я не говорю, правда. что сам факт отрицания уже говорит о том, что у меня свобода относительная, а не абсолютная. Вот потому что я отрицаю не что, я от чего-то отталкиваюсь, я что На да, основании чего-то отталкиваешься. Почему ты отталкиваешься? Я могу на это, ответить на этот вопрос, но это займет много времени. Мне кажется, так, это вот, не ну, полноты, не отказаться Нет, отказаться. нет. Но, нет но, Дело но, в том, но, что, но, потому но, что... что мы, вот ну, вот это... Очень древнюю э парадигму, вот Притоков сказал, да, человек из между всех вещей, вы предлагаете от этого отказаться. Я считаю, что в принципе... Движение логики и мысли оно направлено на это преодоление. Нет, просто понимаете, ну, но потом, потом, потом преодоление в каком смысле? Вот как я понимаю, допустим, Артема в этот момент, вообще обычно я как бы против Артема. Но сейчас как бы вот это совпадает. Когда мы предъявляем наглядно себе самим антропоморфность наших представлений, в этот момент. Мы не то чтобы от них освобождаемся, но что-то происходит. Да? То есть когда мы видим, что э, вот, э, это понятие, не знаю, основание, да, оно не упало откуда-то с небес, и его невозможно наполнить смыслом просто так, а оно вписано как бы, в нашу совершенно как бы, ну, антропоморфную случайную, э, контингентную жизнь, мы... Э, ну, которую мы будем универсалить. Да, которую мы, мы, мы как бы сдвинулись немножко. Ну, мы растождествили Растождествились. ситуацию. Растождествились, да. да. да. да. То есть, и это растождествление, которое не приносит нового содержания, может быть, поначалу. Потому уже... что если ты зафиксировал антропоморф своей там, логике, да. почему ты сдвинулся? А потому что Потому что ты формально... А, вот не это уже, как это, Проявилось расторжество. Оно проявилось так, что а, я... потому что оно дано вам изначально. Потому что потому... оно и, проявилось и том, он так сказал... А он проявилось... с этим? Не, не, не. Да, он а нет, с этим растождествление? Растождествление? Не не нет, Это не состоит в том, да. что я говорю, вот это так, оно так контингентно, то есть как бы так сложилось, да, не по праву, а по факту. Это значит, что могло бы быть иначе. Я не говорю, как могло бы быть, но могло бы быть иначе. Все и могло бы могло быть бы. иныть. Да. Это, это не могло бы быть нет, это. Нет, это введение оператора отрицания? Пока нет. То есть он э... ничего не отрицает. Он допускает, он допускает не возможность, возможность, что вы... Это, это не допущение. допущение. Тем он самым он через негативность. Ну, ну, и смотри, вот я не говорю, у меня две руки. Это Все, это Все, я достиг с человеком. У всех человек две руки. Где же мое отрицание человеческого в себе? А вот потом, а не не не момент, а в момент не этого не произношения не этих слов, когда вы говорите, у меня две руки, как мы? только вы сказали, как что у вас две руки, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы уже не являетесь этими руками, да, то есть а вот тот момент не являлся. Минуты, нет, пока вы не говорили, пока вы как бы были или У вас есть две руки. Но это не значит, что я от них. Растождествлялись в тот момент, когда вы искали. Потому что вы, у вас есть. Как бы чистое восприятие движения рук, а есть ваша мысль об этом. И ну, ваша мысль а об этом она не, не равна. В этот момент, когда я произношу эту фразу, да. у меня там третья, четвертая рука, или щупальца? Нет. Нет. Ну, то есть я -то не расстождению. Можно было бы сказать, что а, да, а у вас отождествлен. Не критерий... а, Нет, минуточку. То есть у вас критерий растожествления это инопланетяне. Нет, просто если третья щупальца рука появилась, прийти. тогда превзошел двухрукость. Зачем? А Зачем? Да не надо Зачем же нужно утверждать, что произошло, если этого не случилось? Так предсказ... никто не превзошел, предсказ... понимаете? Растожделся это. Вы утверждели третью руку, вы снова вашу Это произошло, да. Вы настолько не можете помыслить альтернативу, что у вас руки либо максимум воображения. А он утверждает, как будто это факт происходит одномоментно. Превозочье. А никто не говорил о превозношении. Антону, он а речь он сказал о расстождении. А такой... Это разному. Рабошение это, это, да, это, это уже следующий этап. Это уже следующий этап. Да. Да. Я сказал, что может быть, за этим растождествлением может последовать какое-то, как бы, когда мы. Собственно, выступаем туда, вот в это другое, mm -hmm. в то, как могло бы быть. Но у меня примеров нет, и поэтому я это не убеждаю. Но осторождествление возможно. Вот такой вопрос чисто, чисто формальный. Вот, э, у Рамы да? Да, да. да, да, ему, да. Филология филологии восприятия как раз вот проводится анализ. Но анализ не такой вот как формальный, а он выясняет принципиальную субъективность любого восприятия, да? Ну, ну вот, да, вот, вот какая-то ну, опыта, да. Так, ну и что? Ой, как будто примите как это никак и, и тем, и самое интересное, а, что да. занимаясь этим, он возвращается.